С вами Кристалл Майнкрафта. Э, э, э. Вообще-то это мое место. Ну, ладно. Э, в общем, мы сегодня... Так, в общем, я твое место сейчас займу на секундочку. Ну, как кстати, на секунду? На минуту, на 10 минут. Ну, да. В общем, э, сегодня я играю вместо Артема. Ну, посмотрим, как она играет. <сеп> <could get> <go> да. Давай, играй. Э уже начинай. 28... Треть секунд прошло, давай, давай, давай, спасибо. А, а нам же надо фейерверки еще, так мы хотели прям полностью выживания. Давай. Ой, ой, ой, ой, ой, извини. Она уже ходить умеет. Ну бывает, что ж. Ну да. Я, это не сужу. Ой, тебя лакать. Конечно лакать я забыл. Я тебя С... должно лагать у меня это... обязан лагать в общем, я вам пока что расскажу историю как сегодня я добиралась О. домой <coughs> домой я добиралась два часа хотя пешком до моего дома идти минут 30 от школы но я ехала два часа на автобусе это какой-то трэш что ждем делать? Я вообще не понимаю в Майнкрафте. Что <свят> тут надо делать? А, да. Я тебя уже добыл. Чуть -чуть. <свят> а как фермерки добывать? Пох и бумагу. А как бумагу добывать? Красник. Ну как элиты добыть? Знаешь как? Обитая икона А мне элитры обязательно? <свят> да. Без <свят> элит ты не сможешь обитать. Ребята, можно Майнкрафт пройти за 10 минут? Да. Некоторые знаешь, как проходит Майнкрафт. А некоторые проходят с везучими седаниями, проходят за две минуты. Так, в общем, ребят, где мне найти бумагу? А как а подожди, а как тростник? Тростник. Что, Что такое тростник? Идешь? Что такое тростник? Это как бамбук. Это как бамбук. Уху. Выглядит именно. Уху. Где? Где он находится? Да. Всегда, всегда у реки спалить. а сначала добудьте камень все такое. В общем, все такое. Э ребят, как добывать камень? Мы спускаемся. А, вот, около реки. Угу. Ой, я вижу тут какие-то цветочки, похожие на подсолнухи. Угу, я без тебя я знаю. Ха -ха -ха. Ладно. Артем сидит на ты меня. Ты уже пили. две минуты снимаешь, а ты вот еще тоже ничего не добыл. Я вместо тебя дерево добыл. Иди камень добывай, а не тростник. Где тростнек? Слепошары. А он уже был? Он... Да. Посмотри да, туда, туда, туда, туда, туда. Не видишь? А ой. Такс, такс, такс. Нужно тебе три тростника. Что мы сделали бумагу? Погружаемся вниз. Бульк. Давай добавим... Блин, блин, блин, сейчас Так, нам нужно с вами еще один бамбук. Не, Аня, даже я еще за 10 минут даже сам не могу. Пойди, ой, манкап. черепашки. Надо их погладить. Даже я забыл... Минут... А, а, а, а, а, а. Она не будет бить. А, она хорошая? Да. Тоже так же, как и лошади. Только затоптать могут всего лишь что затоптают тебя Так, ребят, если вы увидите сейчас Я вам дам сотку Потому что я его не вижу Я его тоже не вижу Значит, его там нет Так, вот река Это не река, это лужа А, ой Так, ребят, пойдемте искать Сейчас нам нужно найти камень Булыжник. Булыжник. Сделайте Ну, сначала сделай верстак. Mm -hmm. Знаешь, как он делается? Кстати, а где то, что ты мне добывал? У тебя в интернете. А, ой. Угу, спасибо. Во бамбук. Это не бамбук. Вот это. А... Бамбук, знаешь, где он Как-то, знаете. Как... В копическом лесу. Ну, ну вот это вот, вот который я тут, который ты говорил. Что-то как-то система лаганула, мне кажется. Где-то тропики нашел. Ну не, нет, я про то, что типа, ну о, то, что нам надо о, искать. Ой, повезло, я повезло. А что, я а что? Иди туда. Там можно сокровище найти. Ну, конечно, мало, но все равно можно хлебушка сделать. То есть мне надо плыть, да? Да. даже как и бежать. Два раза зажимать и ну, не прямо вверх, не прямо вверх. Два... Вниз, вниз, вниз, вниз. А... а потом два раза зажимаю. Так, раз, два. Нет. Ну вот. Ты не поймешь... Ты... После этого плывешь или нет? Нет, ты не поймешь. Я плыву. Ты по-другому плывешь. Ну, я же плыву. Плывёшь. Ты медленно плывешь. Ты можешь побысать плыть. Ты уже пять минут играешь. Хотя а даже версака нету. Ой, там лава есть. Это не лава. О, кстати, а вот булыжник. Это не тот булыжник. Это замшелый кирпич. Блин. Ну что я не понял? Ну, ты его все равно не добышь. Ты просто потеряешь храни. А я не понял, Посмотри вниз, посмотри вниз. Нет. Тот вниз. Это обсидиан, ты его не сломаешь. Ну да. я думал, тут есть такое. Уже шесть минут. А может ты потихоньку поедешь, Потихоньку хотя бы. Я пытаюсь. <с> Как-то не видно. <с> ты пытаешься перевертки сделать? Да, потому что я хочу полетать. Так нужно а Алит нужно добыть только так, когда тогда когда ты сделаешь убьешь дракона А чтобы убить, убить дракона тебе нужна броня одежда, ну если так сказать, а. мечи, а не мог сказать? Так я тебе говорил все время, то что чтобы вы, чтобы вы тебе получить элитры тебе нужно битеракон, ну пройти Так что мне тогда надо добывать? Дерево. Дерево. Ну, я О, О, во, во во во во все что мне нужно, кура. Я уже добыл дерево. Я так это давно искала. Теперь тебе порох нужен Для... э. Для кого? Так, у меня уже семь. Ладно, э, я просто инвентарь. Ирунтер. Сделай, э, как там? Верстак. Верстак. Как делать верстак? Mm -hmm, да. Вау, ребята, у меня получилось первый попытка. Да Слобочий одно прывно. Ну хотя бы одного прывно. Превно. Тебе не хватит. Тут, тут не тут не скафти его. Нам нужно вот это, вот это, потом так. Ты хочешь так. его поставить? Вот так, вот так, вот так. А зачем ты вам? А потом вот так, вот вот, так, вот, вот так вот, вот, и вот так вот. вот, вот, вот, вот, вот. И потом вот так вот. И потом мы идем сюда. Mm? И потом мы идем вот так вот. ой, -ой, -ой. вот mm? так. Mm? И еще вот. Так, ой, mm? так, что? Такого карта вообще нет. Ну только если лестница. То с другой стороны. Что такое хочешь О, mm? oh! меч? Вот это я молодец, конечно. Если ты хотела кирку сделать, а кирку, блин, я уже не могу обратно, да? Mm. Ну тебе все равно будет не хватило будь, Так, идем добывать Добывай дерево. Ну, теперь как минимум 3, хоть 2. что Пошла наверстак. Пошла от него отошла. Кстати, ты не можешь бежать. Могу. Почему не бежишь? А, кстати, я не понял, что. Что? А, мы уже прощаем. Ой, какой, какой, нет, нет, нет, нет, нет, а, настройки а ты на нормальный Фу ты да играй ты ну, думал, нужно... я на сложный 5 а, секунд 20 осталось до чего до конца видео да Блин. Ты 9 минут пытаешься только добыть дерево если хотите вторую часть со мной а мне кажется не хотите Mm -hmm. Ты вы должны поставить сколько лайков? Да, три, три. Кстати, ребят, в общем, вы не знали, но мы с Артем договаривались на то...